Как вы там, ребята? Смотрите в оба, может, кита увидите? А может, акулу. Как-то я поехал в одиночку, и она прихватила меня сзади. К счастью, хватануло слегка, а не всерьез. Вот он, адский риф. Добрались. Эй! Нападение акулы? Уже. Должна быть неподалеку. Лёг! Вы не в курсе, где нужно искать, и шансов найти ничтожно мало. Но мы должны попытаться. Она может быть еще жива. Мы быстро погружаемся. Мы попали в течение. К утру будем в 80 километрах отсюда. Ты послал сигнал бедствия? Не уверен. Скоро прибудут спасатели. Нас несет на восток. Так что проще идти к берегу. Издеваешься? Есть получше идея. Так она еще рядом? Она еще здесь. И очень близко. Все быстро из воды! В океана.